Для того, чтобы настроить лендинг, мы заходим в раздел Кабинет, Настройки лендинга, на вкладку Настройки. Здесь представлено несколько лендингов, а все они настраиваются аналогично. Рассмотрим на примере по умолчанию бизнес. Нажимаем кнопку Настроить. Первое это обращение. Его вы можете заменить или оставить как по умолчанию. Второе основная контактная информация. Это ваш e-mail, Skype, телефон. Добавляем также Telegram, Viber, WhatsApp. Третий раздел это ссылки на ваши социальные сети. ВКонтакте. Одноклассники. Фейсбук. И Инстаграм. Четвертый раздел – это ваши видео. Сюда вы можете... Добавить ссылку на ваше видео. Пятое. Фотографии. Выбираем э, три фотографии. Для того, чтобы их добавить, мы нажимаем на плюсик. У меня здесь они уже выбраны. Шестое. Это дизайн формы. Использовать развернутые дизайн формы. Поставим галочку. Нажимаем сохранить. Окей. Теперь мы можем посмотреть, как будет выглядеть наш лендинг. Нажимаем «Посмотреть». А вот видны все наши контакты, ссылки на соцсети, три наших выбранных фотографии. Все, лендинг настроен.